как отрезать плитку без плиткореза берем стеклорез заправляем его маслом выставляем режущие ролики по центру метки ну или как вы выставили как вам надо Также я пробовал резать напольную плитку, тоже хорошо получается. Хоть долго, но практично. Лучше, чем болгаркой Вот и все.